...точка опора. И хотим сразу да, предупредить, что будет у нас вестись запись данной конференции, потому что мы хотим вам потом предоставить возможность вернуться к записи и к рекомендациям, и для тех участников, которые не смогли к нам присоединиться, чтобы тоже у них эта возможность была. Я также хочу сразу представить мою коллегу из фонда Потанина, Юлию Лизичеву, это директор программы, человек, который непосредственно руководит данным конкурсом. Об этом Юлия, может быть, вы скажете буквально... Ну два слова просто чтобы вас все как-то так обозначили у себя. Оксана, спасибо большое, дорогие коллеги, я рада вас приветствовать, рада объявить, что сегодня у нас должна уже быть открыта форма заявки на портале, можете работать уже на портале, заполнять заявки. Успехов вам. Очень здорово, что у фонда возникла такая возможность объявить масштабный конкурс, и мы уверены, что он будет для вас полезен, важен и необходим для ваших групп, которых вы будете помогать. Удачи всем. Готовы отвечать на вопросы позже. Да, Юля, спасибо огромное. Я думаю, что мы сейчас поступим таким образом, что мы все-таки проведем да, консультацию, покажем вам презентацию, и после этого мы уже тогда максимально ответим на все ваши вопросы. Да, несколько таких организационных моментов для вашего удобства. Существует отдельный канал, телеграм-канал по конкурсу опоры», и мои коллеги сейчас скинут в чат. Это просто, чтобы у вас закрепилось, но я думаю, что если вы здесь, вы уже знаете, что это за на канал и им пользуетесь. И, естественно, мы тоже там будем выкладывать различные материалы и будем стараться оперативно реагировать на ваши вопросы. Да? Итак, возвращаясь, собственно, к нашей презентации. Так, сейчас это всегда немножко... Да, не, не первый зум в жизни, но всегда какой-то такой градус волшебства присутствует, насколько все сработает и будет в порядке Итак мы говорим сейчас о конкурсе точка опоры конкурса совершенно как говорится да, такой бренд new он продолжает инициативу благотворительного фонда владимира потанина по поддержке ведущих социально ориентированных некоммерческих не организаций которые работают с наиболее социально уязвимыми группами населения и у данного конкурса есть несколько вполне себе понятных и прикладных задач. И я сразу призываю, мы будем это повторять неоднократно, да, что мы вот от логики проектов и проектной деятельности, которые все некоммерческие организации так или иначе привыкли, в данном конкретном конкурсе мы этой логикой не оперируем. И у конкурса есть цели, это создание условий для оказания помощи некоммерческими организациями, социально уязвимым группам населения, и это поддержка с другой стороны самих организаций, чтобы вот в тот период опять-таки нестабильности может быть и каких-то не отрегулированных финансовых потоков можно было сохранить свою деятельность на достойном уровне. И кстати, Соответственно, что этот конкурс устаёт? Да? Победители получают пожертвования размером до 10 миллионов рублей. Срок действия, я даже не буду говорить проекта, но инициативы это от 6 до 12 месяцев. Приложение не видно, не видно презентацию? Да, видно, видно только титульный слайд. Так, давайте сейчас. Попробуем еще раз тогда. Так, как-то лучше стало, нет? До сих пор титульный слайд. Так, интересно. Хорошо, давайте тогда продолжим. Я буду пока продолжать рассказывать, его будем... Выяснять, что у нас тут, наверное, сейчас еще раз. И... Потому что у меня на компьютере все прекрасно совершенно листается. Но Окей, давайте я закрою все презентации, прошу прощения. И, собственно, да, возвращаясь к описанию конкурса, мы говорим о том, что это не конкретный проект. И сейчас, может быть, в... 5, да, опытные у нас участники напишут вообще, что такое проект в их понимании, да, как вы себе это видите и, в общем-то, что вы можете там о, по этому поводу нам сказать. Да, можете там голосом озвучить, что вот на ваш взгляд. Так, уже запустили презентацию, да, я вижу, так что давайте тогда... Всех сейчас отображается корректно? Скажите, пожалуйста, коллеги. Да, отображается. Отображается. Все. Отлично, спасибо большое. Да? То есть, когда мы говорим о проекте, мы обычно подразумеваем, что есть... Какая-то начальная точка деятельности, есть конечная точка деятельности, и мы по итогам реализации этого проекта подразумеваем, что мы достигаем того или иного социального эффекта, что совершенно замечательно, да, и справедливо, и правильно, но опять-таки повторюсь, что данный конкретный конкурс у нас направлен на поддержание самой некоммерческой организации и той целевой аудитории, с которой организация работает на постоянной основе. Итак, у нас конкурс данный, он дает не гранты, он дает пожертвования. Максимальный размер пожертвования 10 миллионов рублей и срок работы над вашей инициативой, да или срок вашей работы, он может быть не менее полугода, но не более 12 месяцев. Общий грантовый фонд 450 миллионов рублей. Сейчас на данном этапе сказать точно, сколько будет победителей, совершенно невозможно, потому что, естественно, простой математикой можно посчитать, что, собственно, вот больше 450 миллионов роздана не может быть, но, тем не менее, в рамках 10 миллионов, да, кому какой-то организации можно может потребоваться миллион, какой-то организация может потребоваться все 10. Поэтому здесь ориентируемся на тот факт, пока не будет отчеркнут... Исчерпангран... Фонд. И очень много вопросов от действующих грантополучателей благотворительного фонда Владимира Потанина на тему того, могут ли они участвовать в конкурсе, имея не закрытый договор гранта с фондом. Ответ сразу могу сказать, что ответ положительный, да, могут, потому что в данном конкурсе выдается именно пожертвование, а не договор гранта. График конкурса у нас тоже сейчас представлен. Заявки принимается до 16 июня 2022 года включительно. У нас победители будут объявлены не позднее 5 августа. Соответственно, 30 дней дается на заключение договора пожертвования с фондом. Поэтому, когда вы начнете заполнять заявки, когда вы начнете составлять какой-то календарный план, то вы, большая просьба, не Планировать ничего ранее, там примерно 5 сентября, да, то есть, вот не ставить 1 августа, не ставить там 31 августа, все-таки мы по умолчанию договоримся, что ориентируемся на 5 сентября, позже можно будет начать. Итак, самое главное, кто у нас может принимать участие в данном конкурсе. Конечно, это не правительственные, некоммерческие организации. В любой э, организационно-правовой форме, которая у нас предусмотрена законодательством Российской Федерации, это фонд, благотворительный фонд, общественная организация там партнерство, оно и так далее, и тому подобное. В общем, все это многообразие полностью поддерживается, здесь нет ограничений. Могут участвовать, здесь очень важный момент, да, прошу всех обратить внимание, участвовать могут только главные организации. Мы сейчас не говорим о региональных структурных подразделениях, ни о филиалах, ни о представительствах. В этом тоже есть определенное отличие от фонда президентских грантов, потому что э, там достаточно, допустим, отдельного юридического счета, там, э, вернее, отдельного счета в банке отдельных документов. Но если ваша э, организация не э, оперирует отдельным уставом, то, соответственно, к сожалению, данный конкурс мы пропускаем. Есть требования к сроку работы организации. На момент подачи заявки должна организация существовать, не менее трех лет. То есть самый простой способ, мы проверяем нашу выписку, наши регистрационные документы, и если ваша организация зарегистрирована не позднее 16 июня 2019 года, замечательно, мы вас очень ждем в данном конкурсе. И, конечно, определенный уровень цифровизации тоже для этого конкурса важен, то есть ожидается, что у у заявителя есть действующие публичные каналы коммуникации. Точно так же, да, в уставе организации обязательно должны быть зафиксированы виды деятельности. Социальная поддержка и защита граждан, образование, просвещение, наука, культура и так далее, да, можно прочитать. Содействие деятельности в вышеуказанных сферах, подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, пропаганды знаний и области защиты населения и территории чрезвычайных ситуаций. При этом здесь очень, До следующий слайд, пожалуйста. Да, при этом очень важно здесь тоже э, понимать, что э, недостаточно просто быть организацией в сфере образования или в сфере культуры. Да? То есть э, организация обязательно в любом случае должна э, работать на регулярной основе с целевыми группами э, социально уязвимого населения. Это могут быть да, беженцы, вынужденные переселенцы, это могут быть пожилые люди, это могут быть граждане сложной жизненной ситуации, дети-сироты, лица без определенного места жительства, многодетные семьи и так это... Лица с ограниченными возможностями здоровья, безусловно. Но здесь еще раз повторюсь, да, важно, чтобы совпадали все вот эти моменты. То есть ваша организация не просто в сфере культуры работает, но и э, работает с заданными целевыми группами. Поэтому у нас э, критерии оценки заявок и проведения экспертизы тоже сейчас вы можете с ними ознакомиться. Еще раз, да, такой вот нюанс данного конкурса, и мы потом перейдем к, уже к логике заключения договоров и так далее, но что важно отметить, да, что все... Вся сумма пожертвования, она авансируется и выплачивается сразу после заключения договора пожертвования. Соответственно, здесь тоже, да, почему такие достатки, кто-то вот уже звонил, с кем-то общались и говорили, у вас очень жесткие входные критерии, это объясняется очень высоким риском со стороны фонда владимира потанина поскольку вот вся сумма она отдается в управление организации сразу же да? нет промежуточной отчетности нет никаких реперных точек на которые можно ориентироваться поэтому здесь очень важно тоже встать на другую сторону и посмотреть в, с позиции донора так сказать да? поэтому заявки оцениваются по зрелости и потенциалу и обязательно идет Самооценка оценка и скриншот результатов самооценки. Мы тоже об этом поговорим. Да? Обязательно должна считываться финансовая модель, из чего у вас складывается годовой бюджет, есть ли у вас какой-то фандрайзинг, в каком объеме, какие у вас партнеры. Насколько они надолго ли они с вами там или насколько долгосрочное есть сотрудничество, есть ли целевой капитал, там нет целевого капитала и так далее. Естественно, репутация организаций и в профессиональном сообществе, и в благо, среди благополучателей, в том числе, это подтверждается и наличием социальных сетей, и... Вот какими-то цифровыми средствами коммуникации, профессионализм команды и обязательно руководителя, конечно же, прозрачность, информационная открытость организации. Опять мы говорим про соцсети и каналы коммуникации. Дети, мы обязательно будем проверять показатели деятельности организации при помощи различных информационных источников по ИНН и всегда будет генерироваться пользовательский отчет организации, который будет доступен у вас, соответственно, в вашей заявке. Процедура подачи заявки, но ну, я думаю, что у вас очень опытные среди вас есть заявители потому что уже вам как минимум всем по три года исполнилось да поэтому что такое порталы что такие цифровое цифровые платформы вы хорошо все знаете и юлия вот как раз только что нам сказала хорошую новость о том что заявка появилась на портале можно уже приступать регистрироваться поэтому вы и если уже вы являетесь пользователями у вас уже появился конкурс опоры в личном кабинете, если еще не являетесь, то вам нужно зарегистрироваться на конкурсном портале, и мы еще раз потом продублируем в общем -то, все ссылки в телеграм-канале, и презентация будет доступна. На что я сразу хочу попросить, попросить обратить ваше внимание, что очень важно. Заявителем в данном конкурсе выступает только руководитель организации. Да, поэтому если. А я только посмотреть, как могут врачу там, да, я только спросить. Вот сейчас у меня помощник зарегистрируется, а потом будем заполнять, а потом мы про это забыли. И 16 июня заявка подается не от лица руководителя организации. К сожалению, это достаточно критичный момент. Поэтому огромная просьба сразу личный кабинет. Регистрировать только на руководителя организации. Вот сразу отвечу на вопрос, который возник в чате. Да, Если нет трех лет, если организация зарегистрирована позднее 16 июня 2019 года, то, к сожалению, в этом конкурсе вы участвовать не можете. И э, смотрите, э, как мы определяем, кто такой у нас руководитель организации. Да? У нас есть, во-первых, выписка из игры где прописан... Вообще фамилия этого святого человека, который на себя берет все риски по управлению организациями, у нас есть приказ о назначении, у нас есть протокол. Поэтому если ваш внутренний э, реестр да, там и ваш внутренний распорядок предполагает, что руководителем организации с правом подписи является исполнительный директор, то замечательно, прекрасно. Если в выписке с ЕГРУ и там, в остальных документах у вас числится другой человек нет, к сожалению, это проблема, так нельзя. Запись обязательно будет предоставлена, да? Люди живущие, живущие с ВИЧ, люди с подверженные подвергавшийся насилию, там и так далее. Конечно же, это будет социально уязвимой категории населения и люди живущие с ВИЧ, это могут быть как люди с ОВЗ, так и Люди там с, с ну, как бы социальной уязвимой группой, безусловно, да, конечно. И давайте мы сейчас вернемся к презентации. Если у вас какие-то вопросы да, будут я возникать... По... Подождите, пожалуйста. Да, огромнейшая просьба выключить микрофоны, чтобы мы вот в во вашу внутреннюю жизнь тоже своими советами не, не лезли сейчас. Спасибо большое. Да? И, значит, возвращаются заявки опять. Личный кабинет только на руководителя организации. И вот руководитель организации подтверждается не уставом. Руководитель организации подтверждается исключительно приказом о назначении, протоколом выписки из игру должен быть этот человек. Во всех остальных случаях в Хьюстон у нас проблемы. Заявка заполняется только на портале. Все, на все коммуникации у нас ведутся через портал конкурса. Да, дальше вы проходите, это уже встроенная, тоже Юлия, поправьте меня, пожалуйста, если я не права. Встроенная функция в саму заявку это самооценка организационной зрелости, это разработка благотворительного фонда Владимира Потанина и консалтинговое агентство. То есть вы обязательно это проходите, и наши рекомендации, чтобы эта самооценка проводилась командно. Да, то есть это не должна быть история в идеальном случае одного человека. Дальше вы предоставляете сканы требуемых подтверждающих документов, мы об этом поговорим немножко позже, и подача заявки, она верифицируется простой электронной подписью, то есть на протяжении всей нашей с вами совместной работы вы часто будете видеть, Принципах и правилах конкурса сокращения ПЭП, да, вы будете это видеть в телеграм-канале. Вот ПЭП – это простая электронная подпись, это просто, скажем, тот СМС-код, который к вам приходит на номер мобильного телефона, который вы регистрируете при оформлении личного кабинета, ни в госуслуги, ни в МФЦ, никуда обращаться не нужно. Это вполне себе вот, ну, такой, скажем… Цифровой инструмент, который у вас всегда в телефоне. Естественно, при каждом вашем обращении к заявке вы, соответственно, будете видеть, как бы код будет обновляться. То есть вам не нужно будет это сохранять на постоянной основе. Да, и еще раз хочу повторить, что на конкурс подаются не проекты, а именно меры или инициативы по сохранению объема и качества предоставляемых Услуг организации или сохранения и изменения модели деятельности самой организации. Да, следующий слайд, пожалуйста. Итак, какие документы помимо вот таких смысловых полей заявки мы ожидаем. Да? Это справка от учредителя, которая подтверждает факт работы в ней заявителя, период работы в доме должности руководителя, срок действия полномочий. Смотрите, у нас нет ограничений на период работы в должности руководителя, да, то есть человек в принципе организации обязательно должно быть более трех лет а руководитель, но ну, по идее может прийти хоть вчера, да, это не является каким-то таким стоп фактором. Нам обязательно видеть период работы в должности руководителя и срок действия полномочий, да, потому что если э, срок действия полномочий истекает в, в, там, в период реализации проекта, это не является какой-то там, я не знаю, опять-таки сдерживающим фактором для рассмотрения для победы вашей заявки, но этот момент просто будет отслеживаться, потому что при смене руководителя есть определенные процедуры. И, соответственно, справка тоже также подтверждает, что те, э, та инициатива, те меры поддержки, на которые вы заявляетесь, они соответствуют в целом приоритетам организации и стратегии развития организации. Обязательно должен быть документ, подтверждающий полномочия заявителя на подписание договора. Соответственно, мы еще раз да, мы будем это повторять 150 раз, тем не менее, э, э, документ, подтверждающий полномочия заявителя, это не устав. Это другие документы, мы это запоминаем. Обязательно должно быть письмо от главного бухгалтера, если у вас есть финансовый директор, поздравляем, вы доросли до этой должности. Соответственно, письмо обязательно подтверждает, что а, главный бухгалтер знакомился с бюджетом заявки, в сумме такой-то, да, готов принять это пожертвование на счет организации, более того, готов отчитаться в конце срока действия договора о пожертвований о, о расходах по этому договору мы ждем также да мы говорили уже о репутации поэтому мы ждем письма поддержки и там условно рекомендации письма от партнеров и ваших благополучателей. Опять-таки мы здесь не гонимся за количеством. Трех писем достаточно, причем это да, может быть два от партнера, одно от благополучателя, все три от благополучателя, все три от партнера. Да, вы здесь варьируете так, как вы считаете нужным. Обязательно все справки э, оформляются на бланке организации с печатью и заверяются подписью. Да, следующий слайд, пожалуйста. Конечно, если главный бухгалтер и руководитель в одном лице, ну, соответственно, так и есть. Это, в общем-то, право организации, это не возбраняется правилами конкурса. Итак, значит, что из себя представляет сама электронная форма заявки? Соответственно, вы, когда только туда заходите, вы видите... Часть вопросов, на которые это формальные критерии соответствия, на которые, если вы отвечаете да, то вы дальше не можете участвовать в конкурсе. И вторая часть вопросов, на которые, если вы отвечаете нет, то вы тоже не можете участвовать в конкурсе. В частности, да, работаете ли вы с такими-то категориями населения, там, социально уязвимыми? Нет. Да, если у вас профиль на там, платформе Mail.ru, нет, и так далее. Да, соответственно, уже. Вы, к сожалению, да, там, в конкурсе участвовать не можете, вы заявку заполнять не можете. Более того, если на каком-то из этапов вы предоставили недостоверную информацию, и при этом это выявляется в ходе проверки по формальным критериям, в ходе экспертизы, на любом этапе, к сожалению, заявка будет сниматься с конкурса без каких-то переговоров. Собственно, обязательно у нас, скажем так, наша, не знаю, наша Библия, да, наш тот основной, основополагающий документ, по которому мы живем все это время, это принципы и правила конкурса. Я тоже своих коллег попрошу, может быть, сейчас в чат скинуть ссылку на еще раз на принципы и правила, чтобы они у вас были под рукой. Тем не менее, презентация будет всем доступна, и ссылка интерактивная, вы всегда можете Свериться с этим документом. В общем-то, это тот документ, который регламентирует все наше с вами взаимодействие, как бы от момента запуска конкурса до завершения вашей работы в рамках тех мер поддержки, на которую вы запрашиваете средства. Положение антикоррупционной политики, принципы и правила ведения благотворительной деятельности. Опять-таки вы все ставите подписи, что вы с этим ознакомились. Очень часто, когда мы работаем по другим конкурсам, бывает так, что закончился конкурс, объявили результаты, кто-то себя не видит в победителях, очень расстраивается и тут же вот начинаются какие-то вопросы об открытости там конкурса, о каких-то там... Правомощности проведения экспертизы, о судьи кто и так далее. Вот сразу же хочу обратить внимание: да, вы на это вторая страничка заявки. Вы ставите, что вы ознакомлены с принципами и правилами. В принципах и правилах четко написано, что апелляция по конкурсу не принимается. Состав экспертной э Экспертных комментариев не разглашается, состав экспертного совета тоже является конфиденциальная информация. Поэтому вот, пожалуйста, давайте жить дружно под таким вот котом Леопольдом. Естественно, вы подтверждаете там согласие на обработку персональных данных и так далее. Основные данные заявителей, не будем долго на этом останавливаться. Это стандартные такие данные, если была... Смена фамилии, на каком-то этапе просим положить, соответственно, сведения о смене фамилии. Наименование организации, страницы канала в социальных сетях, публично-годовой отчет, он у вас должен быть, и уже там, да, за 2021 за год уже должен быть дан. Про верификацию качества услуг мы поговорим сейчас отдельно. Статистическая информация, количество штатных привлеченных работников, волонтеров. Создание опыта организации, учредителей и органов управления. Здесь должно быть все теоретически понятно и не вызывать затруднений. Да, самый такой вот тоже тонкий очень момент, как же мы подтверждаем прозрачность деятельности организации и на что мы смотрим. Победа в одном из грантовых конкурсов благотворительного фонда Владимира Потанина в любой год по любой программе, да, то есть вот коллеги подскажут, но начиная там даже с, не знаю, наверное, с 2000-х годов, пожалуйста, если вы когда-то, Ваша организация была победителем хотя бы одного из конкурсов. Замечательно. Будем рады вас видеть. Менее распространенный вариант – это закрытый момент подачи заявки, агентский или возмездный договор с благотворительным фондом. Но кто эти услуги предоставляет, наверное, уже о себе знает, могут они участвовать или нет. Включение в один из списков 100 лучших проектов фонда президентских грантов за любой год при этом еще раз пожалуйста хочу обратить ваше внимание на то что нужно быть именно в списке 100 лучших проектов да то есть просто мы там 5 лет участвуем 5 лет побеждаем это прекрасно но это немножко сейчас не наш случай мы будем сверяться именно со списком вот топ 100 и верификация на одной из пяти онлайн-платформ для сбора средств. Платформы, которые мы рассматриваем опять-таки в контексте данного э, конкурса, это. «Мосру», «Нужна помощь», «Социальный проект Яндекса», «Сбер вместе», «Добро.мейл.ру». Все рассматриваются только эти пять платформ. При этом, что мы подразумеваем под верификацией? Да, ваша организация, когда она оставляет заявку на регистрацию на этой платформе, службы вот этих агрегаторов, они сами проводят как бы вот эту внутреннюю проверку, внутренний аудит, допускать регистра... организацию, регистрировать или нет. Поэтому, соответственно, мы ждем в качестве подтверждения скриншот, там, ссылку на личный кабинет на одной из этих платформ. Естественно, мы говорим о том, что должен соблюдаться только один, как минимум, давайте так, как минимум один из пунктов, вот о котором мы сейчас говорим. Если у вас все, что если вы там побеждали в грантовом конкурсе, если вы еще и оказывали какие-то там услуги фонду, при этом вы еще и топ-100, да еще и собираете пожертвования там на Сберместе, вместе, но вообще шикарно, мы понимаем, что таких организаций, да, Бог, если будет одна-две, в целом достаточно соблюдения только одного критерия. Да? При этом мы помним, что организации более трех лет, Организация работает на постоянной основе с одной из социально уязвимых категорий населения и в уставе этот момент четко зафиксирован. То есть вот мы смотрим на это. Далее, работа заявителя в организации. На данный момент мы сейчас уже за меня ответьте, пожалуйста, у нас кто является заявителем в данном конкурсе? Только руководитель организации, которые, полномочия которого мы подтверждаем там вот несколькими способами. Естественно, да, мы смотрим на должность, стаж, резюме там и так далее. Еще раз повторюсь, не прикрепляем э, устав в качестве подтверждения полномочий, да, пожалуйста. Вот, спасибо, кто подсказывает, что руководитель, это совершенно правильно. Далее, какие мы еще документы ожидаем? Сведения из выписка из ИГРУ. Да, она загружается, она должна быть не позднее 30 дней до даты подачи заявки. Но мы все, наверное, уже знаем, что есть замечательный сервис игру.налог.ру, откуда выгружается просто свежайшая, замечательная, такая пахнущая свежими чернилами справка, которую мы благополучно загружаем в форму заявки. Устав. Нам устав нужен со всеми последними изменениями. Да? То есть если мы видим на титульной странице, что там, не знаю, вносились изменения, там тогда-то какие-то, но не приложено все в полном объеме, но, к сожалению, мы к вам вернемся потом с этим вопросом. Отчет о целевом использовании средств за 2021 год уже все должны были сдать бухгалтерскую отчетность. Что касается организаций в форме зарегистрированных как фонды, благотворительные фонды. Да, мы по-прежнему ждем аудиторское заключение, потому что это требуется российским законодательством, за исключением тех случаев, когда... Годовой доход менее 3 миллионов рублей. То есть, если вы фонд, благотворительный фонд, и у вас доход менее 3 миллионов рублей, в этом случае вы освобождаетесь от предоставления аудиторского заключения, но мы ждем, соответственно, подтверждения от бухгалтера, финансового директора, руководителя о том, что это соответствует действительности. Во всех остальных случаях, если у нас какие-то вопросы, к сожалению, мы будем к вам возвращаться вот опять для она не требуется утерское заключение совершенно верно я только что скажу что мы говорим только для тех кто зарегистрирован в форме фонд благотворительный фонд не какие-то не партнерства не она ни другие формы организации не общественные организации они не попадают под это требование просто мы когда будем проверять по формальным критериям, если мы видим, что фонд БФ, не видим справки, мы к вам постучимся. Год аудиторского заключения, ну, 20-21, скажем так. Совсем древний, там за 18-й какой-то не нужно. Смотрите, аудиторское заключение за 20, за, за 20 год, да, оно будет принято, потому что там, да, есть тоже вариативность в этом. Далее, результаты самооценки организационной зрелости, мы об этом уже говорили, очень интересный инструмент, опять-таки советуем играть всей командой, не вешать это... На одного руководителя. Опять письмо от главного бухгалтера, финансового директора и письма от партнеров. Следующий слайд, пожалуйста. Самое интересное, да, мы приближаемся уже к, такой вот, к, к центру нашей заявки. Это информация о, о запрашиваемой поддержке. Соответственно, сроки, цели поддержки, какие потребности подопечных в прямой помощи или социальных услугах вы планируете удовлетворить, какая модель деятельности вашей организации, какие целевые аудитории. Опять про финансовую модель мы э, говорили уже, да, годовой объем расходов в 19-20, начиная с 2019 года, то есть 19-20-21. Вот что у вас есть под рукой, но мы считаем, что все-таки мы все законопослушные, 21 год у нас уже должен быть под рукой и обязательно риски в деятельности организации да мы может мы еще раз под, более подробно об этом поговорим но сейчас уже это просто является наверное правилом хорошего тона любого такого вот э, качественного проектного управления когда мы все-таки раскладываем и пытаемся хотя бы прогнозировать да а вот куда мы можем свернуть и что может еще на нас свалиться, и какие варианты реагирования, где мы можем подстелиться оломку То есть, слово риск это совершенно не страшно, это скорее про стратегическое такое планирование, нежели чем что-то другое. Опять-таки, ключевые участники проекта, их не должно быть более пяти человек, и опыт совместной команды, работы команды, если он имеется. Но ну, ожидаем, что есть. Да? Далее бюджет расходов. Замечательно. В данном конкурсе расходы допустимы, если они обоснованы деятельностью вашей организации, да? то есть мы видим, какие услуги предоставляются, какая социальная поддержка, кто является, вы и вот этот вот образ конечного благополучателя тоже у вас зафиксирован. Соответственно, они все, как бы у нас прописано, возвращаемся к принципам и правилам предоставления поддержки. Они соответствуют принципам бухгалтерского учета, и они обязательно оформлены такие, Таким образом, что эксперт, который читает вашу заявку, он понимает, а на что же вы все-таки эти средства запрашиваете, да? как вы будете ими распоряжаться. Итак, самое интересное, естественно, да, на что можно запрашивать средства, это оплата труда как штатных, так и привлеченных специалистов. Да? То есть это, соответственно, может быть сама команда организации, или, может быть, вы привлекаете, не знаю, юристов, вы может быть, привлекаете фандрайзеров, вы может быть привлекаете медицинских работников для того, чтобы как-то. Соответственно, работать с вашей целевой аудиторией. Это создание любых продуктов, включая цифровые, да, то есть это могут быть, я не знаю, какие-то методики работы с целевой аудиторией, это может быть еще что-то такое вот здесь полностью как бы это на ваше усмотрение. Это может быть приобретение медицинских товаров и услуг, которые будут переданы вашим благополучателям. То есть это могут быть продукты питания, это могут быть предметы одежды, это могут быть медикаменты. Вы можете оплатить операции там или реабилитационные мероприятия для вашей целевой аудитории. Это может быть проведение мероприятий как для вашей целевой аудитории, так и для самой организации, и Конечно, мы говорим о том, что, в общем-то, сотрудники, они обеспечивают устойчивость организации, поэтому, соответственно, повышение компетенции, повышение уровня образования сотрудников, это всегда приветствуется, и сюда можно заложить как какое-то оперативное управление, антикризисное управление, программное, фандрайзинг, ведение социальных сетей и так далее, и тому подобное. Да, конечно же, если можно вернуться вот еще на следующий слайд. Спасибо большое. Мы говорим, что можно средства закладывать на информационную поддержку, то есть на онлайн продвижение самой организации. Впервые да, для благотворительного фонда Потанина появляется такая статья, как содержание помещений, то есть можно закладывать, не знаю, аренду и косметический ремонт, ну и обустройство помещений, в общем-то это не совсем новое, но тем не менее это можно. И здесь важно, смотрите, что можно приобретать как оборудование для условно, там целевой аудитории, так и приобретение оборудования подразумевается для самой организации. Это компьютерная техника, какие-то новые программы, фототехника и так далее. И это могут быть любые другие расходы, связанные с предоставлением социальных услуг вашей целевой аудитории. То есть, если вы, допустим, какая-то, выездная служба, там, реабилитации, там, и так далее. И я не знаю, вы работаете с действительно удаленными э, территориями, которые у нас перечислены, закреплены там в государстве, не просто потому, что вам кажется, что там 100 километров по проселочным долю, дорогам это удаленная территория, да, то это может быть аренда транспорта, это может быть горючие смазочные материалы, там, и так далее и тому подобное. Вот, поэтому это тоже, да, коммунальные платежи это тоже подходит в содержание помещений, все верно. На что мы не запрашиваем средства? Естественно, это никакое какое погашение задолженностей, кредитов и каких-то предыдущих финансовых обязательств организации, с которыми организация не справилась. Нельзя формировать и пополнять существующий целевой капитал. Никакие денежные призы, подарки, регрантинг не предусмотрены. Естественно, помещение мы в собственность не а, а, приобретаем и капитальный ремонт зданий мы тоже не осуществляем платные публикации в СМИ тоже не э, подходят под целевое расходование то есть опять таки социальная реклама организации да можно платная публикация у блогера о том какая я прекрасная организация нет этого нельзя делать. Конечно, никакие культурные ценности, там транспортные средства мы в собственность тоже не приобретаем. Когда мы говорим о, про обучение, то обучение можно, которое касается непосредственно деятельности организации, изучение странных языков, кружки, макрометом и так далее, как бы нас это сейчас не спасало вот в эту вот э, нестабильную эпоху, э, мы это не рассматриваем. И, конечно, прямая денежная помощь Целевой группе тоже не предусмотрено. То есть нужна операция, заложили, оплатили. Нужны кому-то ботинки, нужна кому-то еда, заложили, оплатили. А вот я знаю, что у меня там мой подопечный Петр Петрович, ему там 10 тысяч рублей в месяц будет полезно наличными получать. Нет, опять-таки мы это оставляем за рамками данного проекта. На Следующий слайд, пожалуйста. Но это такие вот э, чисто статистические вопросы, э, тоже сейчас не останавливаемся на этом. И опять-таки, э, конечно же, вот мы подтверждаем, да, когда мы завершаем редактирование заявки, мы подтверждаем, что все данные, которые мы предоставили, они правдивы, они соответствуют действительности, они актуальны на момент подачи заявки. Мы э, там, если мы заявляем членов команды, то тоже прикладываем, соответственно, их э, согласие. И то, что они, во-первых, знают о том, что они в команде у вас, о том, что они разрешают использовать фотографии и видеозаписи. Ну и про ПЭП мы уже тоже с вами поговорили. Да, опять вот здесь для того, чтобы вам помочь, немножко у нас есть список полезных, документов все ссылки кликабельные не будут у вас доступны. И на... В такие случаи да еще раз э, дублируем э, все контакты. И я, знаете, сделала очень классическую такую, по-моему, ошибку в самом начале. Я не представилась, все-таки, кто я, на каких правах я узурпировала микрофон. Меня зовут Оксана Администраленко. Я являюсь представителем оператора конкурса Фонда социальных инвестиций с представителем э, благотворительного фонда Владимира Патанина, директором программы Юлии Лизичевой. Вы уже познакомились, да? Поэтому Пожалуйста, пишите нам, звоните по любым каналам, и в телеграм-канале у нас тоже прикручен чат, там можно задавать вопросы, и у нас, мы надеемся, тоже в следующей неделе оживет наш чат-бот который очень хорош вот, в плане там технических. Когда вы забыли, когда дедлайн, вы забыли, где посмотреть принципы и правила, вы забыли, на каком сайте у вас э, зарегистрирована заявка, вот чат-буд будет в этом, э, очень вам в помощь. Поэтому сейчас, когда демонстрацию э, экрана мы приостанавливаем и готовы э, уже перейти к вашим вопросам. И, соответственно, да сейчас попробуем... И голосом, да, и зачитать, что э, есть. Э, смотрите, шаблон э, согласия на обработку, я просто пойду с конца, чтобы так э, да, было просто более наглядно. Шаблон согласия на обработку персональных данных, он встроен уже в саму заявку, вы просто его читаете, и если вы совсем согласны, вы ставите галочку там да, в конце, что вы совсем согласны, все хорошо. Допускается ли закупка набора для выкармливания детей с ОВЗ? Да, это... То есть вы, с одной стороны, подтверждаете, что это вот категория, та категория населения, которая относится к целевым категориям конкурса, и, да, это те расходники, которые можно использовать. Опять-таки, да, вы не удивляйтесь, если мы сейчас будем с Юлей да, вот до этого где-то выступать, потому что, ну, вот важно сейчас... Выяснить все абсолютно моменты. Да, ну вот, как нам сказали, посмотрите, пожалуйста, заявка уже готова на сайте. Да, Юлия, пожалуйста, тоже да, спасибо, спасибо большое. Я смотрю много вопросов. Мы сейчас будем отвечать на какие-то конкретно. Некоторые сразу, может быть, есть смысл обозначить заранее. Оксана, в самом начале, когда говорила сказал, что важно, что мы говорим не про проект. Мы говорим про поддержку уязвимых групп населения, которого вы оказываете. Поэтому если вы здесь пишете про возможность софинансирование и так далее, это все-таки немного не про то. да? Мы говорим не про конкретный проект. Это важно, очень важно, чтобы вы об этом помнили. Потому что, опять-таки, если мы говорим про покупку чего-либо, то все-таки конкурс ориентирован в первую очередь на поддержку необходимую, срочную, важную, жизненно важную. И если речь идет о каком-то спектакле, то это скорее укладывается в рамки некого определенного проекта. Может быть, вам тогда есть смысл посмотреть другой конкурс. А мы говорим именно о том, что сейчас как бы, есть возможность организовать оперативную помощь. Если речь, как уже Оксана говорила, о том, что нельзя передавать напрямую деньги, это абсолютно нормально, невозможно никому выдавать гранты, но при этом, если речь идет про покупку необходимых вещей и их передачу, так же, как подарочных карт, то это возможно. Еще было несколько вопросов про оценку организации, для чего это нужно, почему вы это спрашиваете. Нам тоже очень многие этот вопрос задают, для чего вот этот встроенный существует сейчас инструмент, который есть на нашем сайте. Тут несколько моментов. Нам очень важно, чтобы люди, которые получают помощь, вам доверяли, чтобы мы тоже вам доверяли. Именно для этого, как уже Оксана несколько раз говорила, вот такие, может быть, для вас кажутся излишними требования по проверке, формальным критериям и так далее. Но это очень важный момент, и вам необходимо обязательно его соблюсти. Что касается оценки организационной зрелости организации, которую вы будете проходить, вы ее проходите не на нашем сайте и не в рамках портала. Это важно. Поэтому в рамках портала ничего нигде не сохраняется. Все данные, вот диаграммка, такая звездочка, которую вы получите, она будет сохраняться в вашем личном кабинете, там, где вы проходите эту самооценку. Поэтому мы вам рекомендуем ее сразу сделать принтскрин и прикреплять уже принтскрин в форму заявки. Вы еще, наверное, не видели форму заявки, которая существует на сайте. Там именно есть ссылка на другой сайт на, на который вы переходите, там проводите самооценку, получаете некие данные, и эти данные уже прикрепляете в виде PDF-файла к нам. Это важно. По остальным вопросам... Давайте мы, наверное, попробуем их посмотреть дальше. Действительно, Оксана уже несколько раз говорила о том, что заявка подается от руководителя организации, и эти вопросы также подаются и нам, и я уже неоднократно отвечала. Все-таки в данном случае речь идет о, о том, что мы говорим не про проект, за который отвечает определенный конкретный человек, часто это бывает менеджер, а мы все-таки говорим про деятельность организации в более глобальном формате, именно поэтому здесь это очень важно. И еще важно, что часто задают вопросы, действительно, ну привыкли, что есть ограничения на участие, если есть другие открытые гранты. Тем более, что у фонда Потанина было несколько крупных грантов, и есть волнение, почему, можем ли мы действительно участвовать. Тут все-таки речь идет не про формальное разграничение, что это пожертвование или грант, а речь идет о том, что это совершенно два разных направлений. То есть сейчас мы говорим именно про текущий момент и не про необходимую поддержку ваших целевых групп. Если мы говорили про другие проекты, которые ранее возможно участвовали, там, соответственно, было либо направление на какой-то проект конкретный, либо поддержку организационной организации как таковой, если мы говорили про новые измерения. Поэтому тут тоже очень важно об этом помнить. То есть мы действительно разрешаем участвовать в разных конкурсах в данном случае, потому что они абсолютно не похоже. И если мы поддержали организационную зрелость, но в тот момент не было возможности поддержать напрямую целевые группы. Сейчас мы все-таки делаем упор на поддержке ваших целевых групп, на том, что ситуация непростая, годы у нас в последнее время сложные, и всем нужна помощь, и вот, соответственно, есть такая возможность сейчас именно это сделать. Так, я прошу прощения, я так стряла надолго. Нет, спасибо. вопрос. Конечно. Ну вот здесь много комментариев по поводу того, в каком виде прикладывать оценку зрелости. да. Ну, Во-первых, вы вот тоже, коллеги, выложили уже вот ту ссылку, непосредственно которой можно пройти эту самую оценку. И мы тогда ждем, в общем-то, принт-скрин вашей диаграммы, прикрепленной к заявке. Так, коллеги пишут, что она не, не открывается и не сохраняется. На самом деле, вот я сейчас на сайт зашла, я открываю сайт по ссылке, не, не, не вижу никаких сложностей, у нас уже есть прикрепленные диаграммы. Попробуйте, может быть, зайти с другого браузера. Ну, или если какие-то технические, да, смотрите, сегодня только первый день такого старта конкурса, да, у нас еще впереди месяц, поэтому э, если ничего не помогает, вот вы все попробовали там и не открывается, вы запутались на каком сайте, что нужно делать, то, пожалуйста, пишите, звоните нам, да, мы обязательно поможем, вместе с вами будем разбираться. Колосом, да. конечно, можно уже озвучивать... Э, Вопросы, единственная просьба, чтобы это не было хоровым таким выступлением, да, поэтому э, в идеале, если вы поднимете руку, чтобы мы могли называть, это было бы здорово. Если пока смелых нет, то вот Наталья, давайте с вас начнем. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить такой вопрос про верификацию. То есть у вас четыре способа верификации. Достаточно ли, допустим, одного из них, ну, например, того, что мы выигрывали у вас грант, и он закончился, то есть мы как бы выпускники, да? Как вы называете нас? Гранта... Ну, как-то выпускник конкурса, да, и, и следующий момент, вот под цифра 4, у вас там 5 вариантов: то есть mail.ru и еще какие-то порталы. Вот обязательно ли их в них подаваться? И если да, то. Каким образом, то есть, вот эта организация, например, Mail.ru, да, если организация там находится, в, ну, то есть организация состоит, да, в этом, на этом портале. То есть, каким-то образом они будут давать вам подтверждение, свою оценку этой организации, или просто вы посмотрите, что организация там находится и, и все то есть каким образом а, вот верификация нужна а, ну, смотрите поскольку вы уже являетесь выпускником а, одного из конкурсов Фонда на этого достаточно, да, то есть не требуется, чтобы вы отвечали всем четырем критериям, потому что вот прямо таких организаций, мы, наверное, даже скажем по итогам конкурса, были ли такие уникальные случаи, когда все четыре вот этих входных критерия были соблюдены. По поводу верификации на платформах, то есть это или-или… И, соответственно, мы ожидаем, опять-таки, Юля, тоже поправьте, пожалуйста, если я не права, но мы ожидаем как бы, там, скриншот с подтверждением того, что мы на этой платформе верификацию прошли, то есть какой-то вот личный, личный кабинет и так далее. Ой, простите, пожалуйста, отвлеклась на секундочку. А, вот по поводу верификации на платформах… Которые мы указывали, да, эти пять платформ, нужно ли бежать, то есть, если организация никогда не была там зарегистрирована, нужно ли сейчас в срочном порядке бежать и регистрироваться? Нет, я думаю, что это не нужно делать. Лучше вы тогда будете принимать участие в каком-то другом конкурсе, который придет позже, потому что в любом случае это уже как бы конкурс запущен, вам, вам сейчас нужно будет на это провести время, и организация, опять-таки, вас не успеет верифицировать. То есть это как для нее тоже новое, и там не будет, не будет никакой истории. Мне кажется, это не актуально сейчас. Спасибо. Мы ни разу не подавали на... Фонд Паталь, но три раза выигрывали в ФПГ. Вот как мы говорим, да, просто факта выигрыша в фонде президентских грантов недостаточно. Мы смотрим и мы просим э, приложить подтверждение того, что ваш проект входил в один из, э, вернее в топ-100 проектов в один из годов, если я не ошибаюсь, там тоже с 2019 года идет э, э, вот эта вот история. Вот, по поводу там слайда, там и прочего, смотрите, у нас презентация вместе с записью, мы тоже выложим в наш телеграм-канал, поэтому там сейчас не мучайтесь, там, делайте какие-то скриншоты или еще что-то, у вас весь материал будет обязательно под рукой для того, чтобы было вам удобно. Да, Елена, я вижу, у вас поднята рука. Да, добрый день. Сейчас включу видео. Да, добрый день. Вот я по поводу аудиторского заключения все-таки, что ну, просто на всякий случай уточню. Такая ситуация, что вот наш фонд перевалил отметку 3 миллиона один раз в 2020 году. До этого и после этого он уже не переваривал 3 миллиона. Соответственно, там по законодательству мы должны делать аудит за 2021 год отчетности. Мы его еще не сделали. Мы все равно не подходим к этому конкурсу вот по формальному такому критерию. Да? До этого, да, вот У нас был аудит, мы когда были там совсем маленькие, но когда еще не было закона о трех миллионах, мы его проходили. Потом, когда его приняли, то уже вот, как бы вот нету. У вас, получается, в 2020 году была, была сумма меньше трех миллионов? Больше трех миллионов. Но, то есть у вас должен быть отчет за 2020 год в Нет, любом случае? за 2021 случае. там Какая-то такая штука, что если мы в 2020 году перевалили 3 миллиона, мы должны делать аудит за 2021 год. Там какой-то вот сдвиг у них идет в этом. То есть вы должны были Но... делать не в 20, а в 21. Да, аудиторы тысяч... нам сказали, да, что не за 20 год мы должны делать, а за 2021, за следующий. Почему? Вот, не знаю. Давайте мы этот вопрос, это все-таки такая част, частный случай, мы будем в частном порядке решать. Потому что, на самом деле, не могу сейчас ответить, я скорее, голтерам вопрос. Угу, спасибо. А вот коллеги вам подсказывают, что в 2021 году должны были сделать аудит за 2022 год. Ой, за, за 2020 год. Вот я уточню еще раз, упугалась. Мне, мне тоже кажется, что это немножко вот, вот, вот это более понятная история. Елена как раз отвечает. Да. Угу. Хорошо, спасибо. Давайте вы тогда действительно вы со своей стороны проверите. Мы тоже подвесим пока этот вопрос и просто тогда возьмем это. Ну, логично, если вы перевалили в этот год, то за этот год и нужно отчитаться, а не за тот, который когда-то у вас будет. То есть тут... Ну, вот так, так такая Уточните вот, у коллег. Я Спасибо. поищу, да, я поищу законодательный документ. Знаете, если у вас организация прошла верификация на одной из платформ, то есть у вас есть там личный кабинет, то для нас это уже будет, даже если вы не собирали пожертвования, или если вы там пожертвования там, собирали однократно там, в каком-то 2000 лохматом году, но для нас это уже будет основанием э, как бы поставить э, эту галочку, что вы соответствуете критерию, потому что вас уже допустили на эту платформу. Да, то есть вас как бы проверили, посмотрели и вам э, разрешили, то есть вот как бы в этом плане ваша репутация подтверждена. Поэтому, э, э, да, говорим там, утвердительно ответить. Вот еще раз повторюсь, да, по поводу участия в ФПГ. Если ваша организация просто являлась э, победителем, но не вошла в топ-100 проектов, значит, этому критерию вы не соответствуете. Вот, и соответ... Соответственно, если там три других вам не подходят, то тогда, к сожалению, как вот Юлия говорила, следите за другими инициативами фонда. Возможно, будет что-то более подходящее. Оксана, я вижу вас тоже рука Да, Пожалуйста. добрый день. У меня, к сожалению, не, не работает камера, поэтому извините. Ничего страшного. вам скажу. Но у меня вопрос по... Там был один из вариантов, где письма, да, там отзывы благополучателей. Мы работаем с людьми с ментальными особенностями. Мне как бы отзывы благополучателей на, и там написано, что на документе организации каким образом это можно оформить ну, Отзывы благополучателей или их родителей мы можем, но просто каким образом они будут оформлены на нет, естественно, это, если это отзывы от частных лиц, то, конечно, это не оформляется, но, возможно, у вас есть, скажем, какая-то точка входа к вашим целевым аудиториям, допустим, вы работаете через и не знаю там сотрудничать со службой соцподдержки там да, или с какими-то да. муниципальными да, да, органами и они вас знают как ответственного да, поставщика да. этих услуг и могут в общем-то да. дать вам эту рекомендацию да, подтвердить да. что вы да. работаете с таким-то количеством там и да. на протяжении такого-то времени наверное это будет более идеальный вариант чем там собрать ну, приложить одно письмо да. от каких-то родителей ну не каких то конечно да, да. вот да людей, которые, ну, в может быть... Не, ну, безусловно, письма от государственных органов, с которыми мы работаем, мы их всегда прикладываем к проектам, и заявкам. Поэтому, да, тут просто было интересно о том, что еще отзывы благополучателей можно было бы. Поэтому хотела бы, ну, как их можно оформить, потому что мы этого не делали, но это тоже можно сделать. И это было бы, наверное, даже для нас тоже интересно оформить их. Поэтому спросила, как они могли бы быть оформлены. У меня еще вопрос про учредителей. Mm -hmm. Там написано, что заявка да, должна быть подписана на каком-то из слайдов учредителями или высшим органом. Да, общественной... Не заявка. А заявка подписывается только простой электронной подписью, только руководителем организации. да, сводится вот этот вот смс-код. Но подтверждение полномочий руководителя, mm -hmm. мы говорим о том, что это не устав. Соответственно, что это может быть? В дополнение к выписке из ЕГРУ, да, это в том числе, это какой-то вот документ от учредителей организации, который подтверждает, что да, это действительно там... Насчет учредителей просто я хочу сказать. В общественной организации учредители, это со слов Минюста, потому что мне надо было как-то писать учредителей, уч учредителей, они сказали, что учредители только создают общественную организацию. Это форма именно общественной организации. Но дальше учредители могут быть даже не членами организации. То есть, если учредители не члены организации, а подписывают. Может быть, это вот тогда общее собрание подписывает. Ну, смотрите, вас то есть, руководители все равно назначали каким-то образом. Да, да наверное, да, то есть да, было собрание. собрание. Да. По да. итогам собрания проводилось. Протокол. Должен быть протокол. Конечно, Соответственно, да. назначения. Вот. Значит, это тоже вот для нас. Является, стать... Конечно, Хорошо. конечно. Хорошо. Еще последний, извините, вопрос насчет оценки зрелости организации. Я просто, когда разместили, вот когда информация только пошла, зашла на сайт Финда и там уже, уже была размещена уже оценка зрелости организации, вот этот способ. Я попробовала просто сама, ну, как, как это проходит, я попробовала это сделать сама. Но там была такая диаграмма, то есть результат этот был, но он ведь никуда не прикрепился. То есть мы сейчас можем снова пройти, когда открыто, или мне надо как-то поискать, каким образом это получилось, почему я говорю, что раз там такая диаграмма была, а в самой форме заявки там табличка, куда надо написать баллы. У вас... Ирина, да? ты хочешь что-то добавить? Да, если можно, я поясню сразу, потому что я вижу в чате Ирина Лапинус, директор программы «Благотворительный фонд» Владимира Потанина. Я просто вижу в чате очень много вопросов, связанных с прохождением самооценки. Коллеги, это два разных ресурса, это две разные платформы. Портал, на котором вы подаете заявку, это условно одна среда. Да, понятно. Э -э платформа, на которой удобно. вы проходите самооценку, это другая среда. Там у вас тоже есть личный кабинет. И все ваши результаты должны там сохраняться. То есть если э, автоматически на портале в вашем кабинете с заявкой не возникнет результатов вашей самооценки, вы ее проходите, делаете скриншот, когда вы там, выписываете свои баллы, когда вы там, и их заносите в форму заявки на портале. В личный кабинет формы самооценки вы можете вернуться в любое время, ваши результаты должны там сохраниться. Если они вдруг не сохранились, вы, пожалуйста, пишите на контактные почтовые ящики конкурса, мы будем смотреть, что там произошло технически. Но в том личном кабинете они сохраняются, потому что инструмент сделан для того, чтобы организации им пользовались не один раз и не только для участия в конкурсе. Спасибо, извините, что я вклинилась. Нет, спасибо большое. Нам очень важно обратная связь от человека, который руками это прошел, потому что я, честно сознаюсь, я еще не, не поиграла в этот инструмент, поэтому, конечно же, слова очевидца всегда очень важны. Вот, да. да. видимо, вопрос в том, что если вы прошли не сделали, не сохранили личный кабинет, да. Просто, да, ну, Нет, нет тут... личный -то кабинет, я думаю, он сохранился автоматически, Просто я не делала скриншот. Да? Ну, это же был как бы вариант с тем, что попробовать. И мы не обсудили это с, органи... ну, с другими коллегами организации. А сейчас как бы, мы говорим о том, что это лучше обсудить. Тут ведь я просто попробовал, Но... как этот инструмент работает. Я поэтому сейчас Понятно. спрашиваю. Ну тогда я думаю, что вам есть смысл это завести еще раз, потому что в любом случае действительно да. это такой да. инструмент важный для вашей организации. Конечно. Как сказала Ирина, он будет очень полезен в дальнейшем. Да, да для да. Tops, да. Вопрос и был в том, и, что можем ли мы еще раз это пройти, да, для того, чтобы, да. чтобы они не тот пробный вариант защитить. И еще один вот э, тоже опять-таки к вашему вопросу о том, кто должен подписывать письмо. Тут же очевидно, что сам руководитель на себя подписать письмо не может. То есть это не то, что формальность, как бы такая, которую мы смотрим, но должен быть кто-то, как уже сказала Оксана, кто назначал, выбирал. То есть это либо высший орган управления, нас всегда есть э, председатель. Да, Высший да. орган управления это совет а, по уставу. Совет, а, выбер, это председатель, а да, и, да. и секретарь. Да. Да. Значит, может подписать председатель в вашем случае. Спасибо, все понятно. Ну и, конечно же, да, как мы говорим, копии протоколов и так далее. Это тоже вполне себе такой вот э, э, юридически э, принимаемый документ. Так что. А, да, коллеги. А, так, Наталья Кузнецова у меня следующая по порядку. Наталья, вы с нами? Я с вами. Я только, честно, пока ждала, забыла, что хотела спросить. Оксана, еще раз когда мы с вами с вами разговаривали. Mm -hmm. Я на часть своих вопросов уже ответ получила. Наверное, как бы они, может быть, мелкие, да, то есть это на основные вопросы уже ответы полученные. То есть, например, я там спросила, э, можно ли запрашивать на, э, сейчас, на изготовление костюмов для инклюзивных коллективов, да, потому что мы, например, выступаем наши. Ребята, в том числе с инвалидностью, участники инклюзивных коллективов с мотивационными концертами, в том числе и по области, и это всегда такая болезненная вещь, то есть номера ставятся, а... Ну, это, это мелко, да? Ну, это души очень важно, потому что есть как бы, какие-то моменты, да, то есть там проблемные точки, то аренда доступных помещений там, для репетиций, в том числе ребят на колясках и так далее. Вот, ну, вот у меня один из сохранившихся вопросов, вот, потому что, ну, в принципе по бюджету тоже более-менее понятно. Здесь, наверное, вопрос обоснования mm -hmm. и убедительности для экспертного сообщества, потому что мы все-таки вот данный конкурс рассматриваем как такой вот сос поддержку. То есть мы понимаем, да, что без там, медицинской операции ну, mm -hmm. человек может все-таки да, действительно как-то печально все закончиться. Да? Без еды, там, обуви, медикаментов там тоже достаточно сложно обойтись. без Поддержание самой организации, ну, как бы тоже, да, это критичные достаточно могут быть ситуации. Вот насколько эм, создание костюмов, это прямо вот такая вот ситуация, здесь, наверное, вопрос вот да, коммуникации с экспертами. А, ну, тогда вообще вопрос к тому, что наши деятельность мы а, не, не про болезнь, да, а наша организация – занимается, ну, условно, социокультурной реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья, молодежи, да, в творческой инклюзивной среде. И у нас вообще про радость, про самореализацию, про творчество, про мотивацию встать, пойти, что-то делать. Поэтому э, вот... Э, а тогда, а тогда как? Нет, смотрите, опять-таки, да, мы можем, мы можем с вами продолжить, просто чтобы всех не задерживать по да, да, телефону, допустим, созвониться, но в любом случае, наверное, общий совет, вот как бы, вот если вы показываете, что условно костюм, это не просто сценический костюм, но потому что, вот честно, да, я сознаюсь, вот, я а когда слышу вот такой вот вопрос без погружения в какие-то детали, но у меня первое, ну какая разница, условно, да, в чем там человек будет выступать? Ну, это без этого как бы никаких вот таких драматических изменений там не произойдет ни в чьей жизни. Если вы показываете, что костюм это как условно как средство реабилитации, да, там не знаю, как тренажерка, ну утрированно, но ну, допустим, вот этот необходимый скажем, инструмент вот предоставления качественных услуг, это уже немножко другое отношение. Угу. Ну, это, давайте тогда может быть просто с вами созвонимся ну, все, и отдельно потом проговорим. Хорошо, хорошо, спасибо большое. Конечно. И тоже возвращаясь к экспертной оценке, да, мы с одной стороны говорим о том, что э, оценка экспертов не является публичной информацией, но тоже вот э, в этом конкурсе каждую заявку оценивает три эксперта, и для того, чтобы было принято положительное решение о включении э, организации список победителей должна быть положительная оценка от всех трех экспертов. То есть если там, mm -hmm. два эксперта ставят, да, один эксперт ставит, нет, то в этом случае, к сожалению, заявка не может быть поддержана. То есть как один из факторов. Да, это такое вот. mm -hmm. Можно еще тут а, а, есть вопрос про то, нужно ли прикладывать коммерческое предложение от поставщиков. На самом деле вы задаете этот вопрос, но если вы посмотрели наши правила и принципы, то там нет такого требования. Но при этом обращаю ваше внимание, что есть много других требований, в том числе верификация, она в том числе работает на то, чтобы мы увидели вашу репутацию. Это очень важно. То есть мы не заставляем в данном случае вам, вас присылать все исходники, коммерческие предложения, стоимости, цены поскольку опираемся на ваш опыт и считаем, что если вы прошли определенный конкурсный отбор и есть отзывы от ваших благополучателей, то это уже, собственно говоря, ваше, ваше собственное решение. Поэтому этого в правилах и принципах вы нигде не найдете этот документ, поэтому вопрос тоже не очень понятен. Вообще, на самом деле, Оксан с самого начала сказал, что наш документ, по которому мы живем, это правила и принципы конкурса. И если вы принимаете решение в нем участвовать, то в первую очередь вам нужно его внимательно прочитать. Там практически ответы на все вопросы есть. Есть также некоторые карточки в Телеграм-канале, которые вы можете увидеть, тоже очень доступно рассказывающие об основных моментах. Еще раз обращаю внимание, пожалуйста, прочитайте обязательно конкурсный документ. Спасибо. И вот опять по поводу срока там давности верификации, вот там 19 год точно абсолютно подходит, если вы завели свой профиль там где-то на Добро.ру в 19 году, если у вас был этот э, опыт сбора пожертвований там в 19 году, да, замечательно, мы э, будем э, это... Э, как бы принимать во внимание, да, если программа поддержки длится год, можно ли в бюджет закладывать отпускные сотрудникам? Смотрите, ну опять это вопросы, я так вот чувствую вот это вот веяние фонда президентских грантов, да, их правила, но, естественно, да, мы в соответствии с трудовым законодательством оперируем и, Отпускные в этом случае, то есть вы просто в самой заявке, да, вы когда составляете бюджет, там есть просто графа фонд там, оплаты труда. Соответственно, вы вот в этот фонд оплаты труда вы рассчитываете там, я не знаю, отпускные, все налоги, все отчисления там, социальные фонды. То есть вот это вот как бы та сумма, которую там условный эксперт видит в этой графе, это полностью вот все, что вы считаете нужным туда Заложить. Поэтому да, вопросов нет к э, отпускным. А поддержка. Вы, и тоже вот вопрос выше. Да, что можно вообще тогда закладывать в этот запрос на э, поддержку? Вы не обязательно ограничиваться какой-то одной из... Статьё, да? То есть если вы считаете нужным, что, вы можете и, что вам нужно и медицинское оборудование, и при этом вам нужно поставить это медицинское оборудование в какой-то отремонтированный э, кабинет, то, конечно же, там можно закладывать. Да? То есть нет такого ограничения, чтобы запрашивать исключительно на какую-то одну статью. Это условно такая вот управленческая смета, с которой вы... Работаете. Поэтому более того, там даже есть такая статья как административно-хозяйственные расходы, на которые отводится не более 10% от всех запрашиваемых средств. Но я сразу хочу сказать, смотрите, у нас в следующую пятницу ровно в то же самое время, в 2 часа дня. Да, то есть мы так вот сознательно поставили, что по пятницам в 2 часа дня до окончания срока приема заявок мы с вами встречаемся в онлайне. Мы каждый раз будем публиковать в телеграм-канале ссылки на регистрацию через та, тем не менее, да, на следующую пятницу в 2 часа дня как раз-таки будет встреча по бюджету. Поэтому вот эту неделю вы возьмете на то, чтобы более внимательно посмотреть на заявку, почитать принципы и правила. Мы возьмем эту неделю там, на то, чтобы подготовить вам новый материал, с которым можно работать. И мы можем с вами более детально уже говорить, погружаясь в разные статьи. Да, вот Анна Юткина, я вижу, что у вас тоже включен. Здравствуйте, да, я писала вопрос выше, но, наверное, он потерялся. Я представляю научно-образовательный центр «Сейфер», и у меня вопрос потому: тому, подходят ли наши благополучатели вот к целевой аудитории этого конкурса. Я задаю такой вопрос, потому что вот мы подавали на два конкурса, где были одинаковые требования к целевой аудитории, и по одному мы выиграли, а по другому нам вот указали, что у нас не подходит по формальным требованиям, мы не подходим. Мы, наши благополучатели, это молодые исследователи и пожилые люди, в том числе из отдаленных регионов, мы проводим конференции вебинары лекции вот и вот попадаем ли мы по этому формальному требованию для конкурса для участия в конкурсе анна скажите пожалуйста у вас в уставе указана работа с конкретными а группами мы... которые речь вот про конкретные элитии. группы у нас указано про деятельность Конкретные группы мы сейчас меняем устав ну, мы в процессе, не то чтобы начали, мы уже вот на этапе согласования и передачи в Ньюс. Вот. Вот такая ситуация. Ну, вот про, просто устав был написан около 30 лет назад, и, естественно, возникла необходимость его изменений. Вот мы сейчас в активном этом процессе, но фактически мы... Ну, смотрите, этим. Если мы сейчас говорим о том, что у вас в уставе это не прописано, то, наверное, мы, к сожалению, не сможем вас пригласить в конкурс. У нас настоящий момент. Потому что работа, опять-таки, уязвимой группы, мы в данном случае говорим про есть определенный список, он у нас есть приложен к заявке. Наверное, все-таки молодые, активные ученые, это не та группа, про которую мы сейчас ведем речь. Но... По опыту они тоже сейчас достаточно уязвимы. Ну, а... Уязвимы сейчас все, мы же да. понимаем. но, а... да. но а также а пожилые люди, которые тоже... Ну, вот пож... них... Пожилые люди, они же тоже все разные. То есть есть определенные как бы, критерии, которые можно посмотреть. Безусловно, все это очень субъективно. Но вы начали с молодых ученых, вот тут и речь идет о уязвимости какой, разной. То есть о том, что они не могут сейчас реализовывать какие-то проекты. Ну, я думаю, что это на самом деле, в первую очередь мы смотрим на устав. Если устав соответствует, то дальше это уже работа экспертов. Угу. Хорошо, спасибо. То есть, Наверное, я тоже могу предложить, если есть какие-то сомнения, вы можете нам выслать предварительно устав на одну из наших там, почт, да, мы посмотрим, и тогда уже будем более предметно разговаривать, чтобы сразу не выносить вердикт. Там. Да или нет, но угу. действительно, вот как бы именно молодых ученых в списке данного конкретного конкурса, опять-таки, мы говорим даже, даже не про все инициативы фонда Потанина, да, мы говорим вот исключительно про конкурс «Дочка опоры», там немножко другие угу. есть вещи, но при этом, опять-таки, да, вот предложение такое же, что давайте мы более внимательно к этому посмотрим, угу. отнесемся, прежде чем вот уже окончательно там как-то говорить, да, приходите, да, не приходите. Угу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. А Ольга Четковна, вас сколько поднято? Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое, это касаемо подтверждающих документов, ну вот о результативности нашей репутации и так далее. Год назад мы проводили оценку, внешнюю оценку результативности нашей непосредственной работы с благополучателями. А, и ее, кстати, фонд Потанина и финансировал. Вот, у нас есть эта внешняя оценка. Но она касается только определенной части нашей работы. И все-таки это достаточно специфичная вещь, потому что там оценивалось, насколько именно тот формат работы, который мы используем, он подходит детям и дает у них результаты. Вот стоит ли этот внешний отчет оценщиков прикладывать, будет ли он говорить о результативности нашей работы, нашей репутации и так далее. Ну, ну, это, а, да. это факультативный в данном случае документ, есть определенные требования, которые обязательные, в том числе вот о чем мы сегодня уже говорили о, о диаграмме, а это факультативный документ на ваше усмотрение, но он не вот. является обязательным. Нет, это понятно, что он не обязательно. Я имею в виду, что вот те отзывы, благополуч... ну то есть вы говорите о том, что подтвердить репутацию можно там письмами партнеров, э, отзывами благополучателей и так далее. Вот если я именно э, вместо писем партнеров и отзывов благополучателей приложу этот отчет, он будет релевантен или я все-таки немножко... Ага. Ольга, смотрите, это тогда все-таки речь идет про разные направления, вот о чем я говорила в самом начале. Если мы говорим о, о конкурсе, в котором, вероятно, вы получили поддержку, это конкурс на поддержку организационной зрелости да, организации. Да, это, видимо, это совсем другое. Сейчас мы говорим о помощи нашим э, ну, группам, понятно. благополучателям. Именно поэтому мы просим отзывы от них. Хорошо. И Второй вопрос. Второй вопрос. Мы проходили, вот фонд «Нужна помощь» совместно с, Выш, с Высшей школой экономики с вами, он делал исследование на тему зрелости НКО. Отчет, отчет известен, его предоставляли, мы в нем принимали участие, у нас есть, ну, то есть оценка на, наш, нашей организации. Есть ли смысл ее тоже прикладывать? То есть... Модель-то, если честно, схожа. Я не к тому, что я не буду проходить оценку по той ссылке, которая есть в заявке. Понятно, что мы ее пройдем, но у нас же есть и этот отчет. То есть мы уже проходили эту оценку, нам уже даже рекомендации выдали. Вы знаете, я боюсь, что здесь может быть такая ситуация. У нас, например, проверкой по формальным критериям занимается достаточно большое количество людей. И у нас есть очень четкие инструкции. Вот если мы просто их открываем, мы говорим, у нас должен быть вот этот документ. И я вот визуально ищу эту диаграмму, она у меня должна быть. Вот если я ее не вижу, то... В лучшем случае я вернусь к организации, да, попрошу все-таки приложить в худшем, ну просто я нажму не на ту кнопку, скажу, что документа нет и заявка некомплектная. И в этом случае есть риск того, что ну вообще может как-то очень... Там нехорошо закончится, поэтому опять, Юлия, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но наша рекомендация вот именно с формальной точки зрения, да, может быть, она немножко идет в разрез там с какой-то общечеловеческой логикой, но если вот мы требуем именно вот в этом пункте, чтобы была диаграмма, да, чтобы была пройдена эта самооценка, то мы Понятно. будем искать визуально именно этот э, документ. Понятно. То есть факультативно нам не надо, как факультативный документ, нам не стоит прикладывать то, что мы уже имеем. Нет, вы можете это приложить, я думаю, что для экспертов это тоже, они как бы всегда очень внимательно, я знаю, по другим конкурсам, да, очень трепетно относятся абсолютно ко всем документам, более того, они даже берут на себя дополнительную нагрузку и гуглят вообще всю историю там и какие-то вот вещи, поэтому, как Юлия сказала, в качестве факультативного дополнительного приложения, если у вас это есть уже под рукой и вам не нужно прикладывать дополнительных усилий там по сбору информации и так далее, то, конечно же, там приложить их хуже вам это не сделает совершенно точно. Но при этом мы говорим, что вот есть формальные документы, которые вот ну, лично я как представитель оператора буду искать и смотреть за ними, да, и Могут возникать вопросы, я и мои коллеги, которых будет, в общем-то, ну, достаточное количество. И есть дополнительные сопроводительные материалы, которые будут только в помощь вашей заявке. Да, тогда последний технический вопрос. А куда вот эти факультативные документы прикладывать? Потому что, ну, я заявку тоже открыла, посмотрела, там же как правило, что, например, если написано «приложить устав», что ничего кроме устава я приложить не могу. Если написано там какие-то документы про репутацию, то только эти три документа. Есть же нет отдельного, условно говоря, ну, какой-то ссылки или места, куда я могу приложить документ. Ну, опять-таки по опыту других конкурсов, люди, которые хотят на, до нас донести какую-то информацию, они, на, они, ее доносят, да? и вот точно. Также, может быть, в отзывы, куда так отзывы от благополучателей сформировать ну, как вариант. Может ну, быть, это да, я тут, не права. Тут, да, хорошо, тут, тут просто тоже есть действительно определенные документы, которые смотрят все эксперты. Они должны быть, как уже сказала Оксана, определенного формата. Эксперт тоже не должен теряться в, в объеме и искать какой-то другой документ, вместо которого положили. Поэтому тут, на самом деле, конечно, на ваше усмотрение, но все-таки нужно соблюсти формальные основные ваши, то, что от вас просят. Возможно, есть смысл описать какой-то ваш опыт, если вы считаете необходимым в форме заявки. Может, это будет более актуальным, чем то, искать, куда прикладывать, что-то менять. Ну, закон Дай. диалектики перехода количества в качество, он в нашем случае тоже работает. Просто... И по да. опыту работы с преподавателями, у которых, там я не знаю, 100 публикаций, а их просишь предложить всего пять, это всегда драма личная, да? они все им дороги, они ни с чем не могут расстаться, но вот тем не менее... Как да. да. эксперт я вас понимаю, когда заявители тебе прикладывают 385 документов, которые ты должен прочитать. И тут же вспоминается да, известная песня, что конкретно ты имела в виду, потому что когда вот этот объем. Но это все лирика, и действительно, вот я думаю, что когда уже там непосредственно форму заявки погрузитесь, уже будет интуитивно понятно, но здесь, как мы говорим, и возможны вариации. То есть есть жизненно критические документы, без которых мы просто, к сожалению, не сможем продолжать наше общение, да, и есть какие-то вариативные сопроводительные вещи, которые можно сделать. Вот тут тоже сразу вопрос да можно ли загрузить документы в облако этой ссылки чтобы эксперт при желании посмотрел смотрите мы не рекомендуем все-таки это делать и я даже могу сказать по собственному опыту я не всегда охотно перехожу по каким-то сторонним ссылкам поэтому здесь мы опять-таки экспертов реком... обязуем и вернее они конечно смотрят вот тот комплект документов который прикреплен к заявке ходить по совершенно посторонним ссылкам за валидность которых мы не можем на себя взять ответственность, но здесь уже не, не самый, наверное, скажу да, краткость, сестр, краткость сестра таланты, это тоже надо помнить. Спасибо большое за ответы. Да, спасибо большое. Так, а, Наталья Филиппова, у вас рука поднята. Здравствуйте еще раз. Вопрос к Юлии Лизичевой, к директору конкурса. Хотелось бы уточнить вот какой рекомендуемый процент от годового дохода организации может быть как размер вот запрашиваемой суммы? Да? То есть, ну, понятно, что запрашиваемая сумма не должна там превышать годовой доход, но тем не менее какие-то есть рекомендации в этом отношении. Мы в данном случае вам не даем рекомендации, а вы на самом деле уже ответили сами на свой вопрос, мне кажется. Потому что тут включаем common sense и понимаем, что если запрос на полное финансирование ну как бы организации в течение года, то, наверное, это будет выглядеть странно. То есть если организация неустойчивая, не может каким-то образом работать за счет других средств. Но мы, мы в данном случае вам рекомендации такие не даем. то есть Не можем Хорошо. сказать 50%, 30%, 20% тут... Десять. Хорошо, спасибо. Можно ли приложить годовой отчет за 2020 год? Вот, мы говорим о том, что да, отчет за... Опять, годовой отчет э, имеется в виду финансовый. Финансовый проект до 30 марта за предыдущий год э, уже должен быть готов. Да? Если это содержательный годовой отчет, то он может быть там за, за предыдущие годы. Но опять-таки, да, если у вас вдруг там вы ваша организация работает не по вот этому утвержденному бухгалтерскому плану, тогда тоже, наверное, рассматривать в индивидуальном порядке. Можно ли заложить бюджет оплату аудиторской проверки на как бы последующие годы? Смотрите, в, в принципе, в в бюджете, как я говорила, есть такая статья, как административно-хозяйственные расходы, на которые вы можете заложить до 10% от запрашиваемой суммы средств, которую вы можете расходовать ну вот, по, там, по своему усмотрению. Как бы. Но здесь тоже вот и есть все-таки такой нюанс, вот Юля это только что озвучила, но, наверное, это применимо вообще к любой ситуации, да, то есть, в принципе, вот все части заявки, они должны между собой логически перекликаться, да, мне очень нравится это слово «биться», но тем не менее, то есть, если мы видим, что не знаю, там организации действительно там нет средств на какие-то совершенно базовые потребности и нет какого-то устойчивого там плана, да? То, что будет с организацией после того, как закончится 10 миллионов фонда Потанина, если организации э не знаю, ну вот она прекрасная организация локального значения. У нее там, не знаю, 100 благополучателей в регионе. Нужно ли им вот эту дорогущую CRM-систему внедрять, если, в принципе, вот тот объем благополучателей, он вполне, ну, пока что еще обрабатывается в Excel. Ну, к примеру, да, то есть вот сразу такие вопросы возникают. Если нет оплаты средств на прохождение аудиторской проверки, то что будет дальше, насколько там организация будет Дальше способны там соответствовать российскому законодательству. Там, да? То есть вот такие моменты, когда, то есть с одной стороны, да, наверное, это, скажем, не, это не восприняется этого нет в перечне там, запрещенных расходов, но тоже поставьте себя немножко на место эксперта и посмотрите на вашу заявку в комплексе, да, не вот отдельными кусочками, потому что эксперт вашу заявку оценивает целиком. Они смотрят, вот складывают это как пазл, а вот это вот подходит сюда, да, подходит, а вот костюмы, они немножко выбиваются из общей, там, как-то вот этой истории, или наоборот, очень логично встраиваются, то есть вот... Так, по, -по наверное. Да, можно я еще добавлю такой момент. Вот Спасибо коллегам подсказывает. У нас в этом году мы ввели еще дополнительные такие требования о том, что необходимо указывать каналы коммуникации, которые проводит организация. Это может быть телеграм-каналы, ВКонтакте, социальные сети, которые доступны и так далее. Это важно в том числе для того, чтобы эксперт не искал вас по всему гуглу, можно было сразу на это обратить внимание. И, кроме всего прочего, это говорит об активности организации и ее деятельности. Поэтому, собственно говоря, этот, в этот раз это уже становится обязательным и необходимым. Тем более, что сейчас многие сайты ведут посредственно. Бывает так, что сайт является неким хранилищем основной информации, а обновление идет где-то в другом месте. Тоже, пожалуйста, вы сами об этом знаете, обязательно тогда добавляйте эти каналы информации. Но вообще в прямом случае сейчас э, тенденция такая, что чем организация прозрачнее и понятнее, тем, собственно говоря, с ней э, также более прозрачно и понятно, как работать. Поэтому это важно. Не забывайте о каналах информации и указывайте нам их заявках тоже. И тоже, да, мы все понимаем, что у нас случилось с Фейсбуком и Инстаграмом не так давно, да, и... Тоже может быть где-то, то есть если до какого-то момента активно вели сети, социальные сети, может быть еще далеко, но ну, там не все можно было перенести там оперативно, там ВКонтакте и прочее, но тоже как-то там я голосую за полноту картины. У нас очень много вопросов про риски. Смотрите, здесь имеется в виду в первую очередь какие риски вы видите для себя в рамках работы над, над теми мерами поддержки, на которые вы заявляетесь. Да, то есть и в принципе там риски, ну я не знаю, они могут быть действительно там финансовыми, юридическими, организационными, там что у вас средства коммуникации, например, в одной только на одной платформе сконцентрирована, платформа может ну, как-то себя нехорошо, например, повести, поэтому вам вы там предполагаете, что вы диверсифицируете там средства коммуникации, например, да, или вы сейчас знаете, что у вас до конца года вот есть подтвержденные партнерства там с крупным бизнесом, но вы не совсем уверены, что у вас эти партнерства сохранятся в следующем году, при этом вот как вы там вероятность риска, она, допустим, средняя, и вы предлагаете варианты реагирования на эту ситуацию. Вот в таком. Вопрос про смену фамилии. Вы прикладываете свидетельство о браке и, и, и все. Ну, то есть если руководитель, заявитель фамилии, да, заявитель, основной заявитель, там, не знаю, вы выходили замуж, вы наоборот разводились на каком-то этапе, там, может быть, еще были какие-то там... При для смены фамилии нам не нас не интересует причина да нам просто нужен подтверждающий документ что на основании чего это было произведено особенно если возможно какие-то расхождения с другими организационными документами если подписчики остались на запрещенных платформах и сейчас мы заново набираем благополучателей в других соцсетях это не повлияет на зрелость организации. Но э, я бы ответила, что нет, потому что мы все с этим столкнулись и мы все живем вот ровно в таких условиях. Но вот коллеги, может быть, скажут, насколько уместно давать ссылки на э, имевшиеся страницы, там, допустим, в фейсбуках, инстаграмах и так далее. Я думаю что в данном случае мы все-таки будем давать канал коммуникации, который сейчас используется не нужно все таки Ну, может быть в истории где-то вы можете там указать что было там но как бы время регистрации на той или иной сети но все равно будет зафиксировано да, и при желании можно это историю как-то поднять, но я думаю, что эксперты в любом случае будут с пониманием относиться, что какие-то платформы они для вас сейчас могут быть просто более заново осва... освояемыми, своим по отношению к другим средствам. Но в общем-то да, поправка на это можно будет. Ну э... тут мы мы в любом случае с самого начала тоже понимаем и говорим о том, что 22 год э... В какой-то мере стало испытанием для многих, и, возможно, вы, ваша организация переориентировалась, и тот объем э, помощи, которые были оказаны ранее, она сейчас совершенно пересмотрена и как-то по-другому реализуется. Это важно, вы можете написать об этом в своей заявке, и, соответственно говоря, тоже мы будем обращать внимание на то, как организация работала до 2022 года. Спасибо. Да, Светлана, у вас вопрос? Добрый день. У меня два вопроса, если позволите. Все-таки Возвращаясь к смене фамилии руководителя заявителя. Неважно, на каком этапе жизни, если человек пришел уже с одной фамилией, живет с ней достаточно ну, 15 лет, необходимо ли прикладывать свидетельство о браке? Ну, там все-таки, ну, если 15 лет, то, наверное, нет. Да, часто это вопрос такой формальный, когда у нас это происходит, и мы потом не можем найти концы, с кем заключать договор. Если вы считаете, что для вас не актуально, не прикладывайте. То есть вот у меня, например, вообще 30 лет. Ты что, теперь прикладывать свидетельство? Ну, разные ситуации есть. Очень часто это необходимо для того, чтобы подтвердить паспортные данные, какие-то документы, которые вы можете подписывать и так далее. У втор... меня пропал звук, простите. Мы вас слышим хорошо, Светлана. Второй вопрос есть, но у вас в заявке необходимо выставить... А вот теперь не слышу. Общий Бал. Светлана, нам, видимо, плохая связь. Напишите, пожалуйста, вопрос письменно, потому что мы вас не слышим. Я так и не услышала ответ, потому что связь на моей стороне, то ли на вашей. Светлана, напишите, пожалуйста, вопрос, мы вас не слышим. Смотрите, по поводу смены э, фамилии, да, я еще раз просто скажу, в заявке сформулировано так, что меняли ли вы фамилию? Если вы отвечаете да. Да, то есть там нет такого, меняли ли вы фамилию там в последние Алло? там пять лет, но тогда как бы да, ответ же... один, да, если мы в принципе говорим, что да, да. ответ утвердительный, то тогда э, у вас система просто будет автоматически запрашивать это подтверждение. Поэтому здесь просто в чате тоже есть вопрос, а общий балл самооценки где найти, э, если формулируется э, только там по отдельным критериям? Юлия, вы? Может, Это ну, нужно посмотреть по порталу, еще раз я сейчас не скажу, но там он есть, должен быть. То есть он, скорее всего, тоже должен быть. Олеги, он, он считается. Там считается, у вас на паучковой диаграмме внизу будет текстовое пояснение, в котором будет, во-первых, общий балл совокупный, во-вторых, будут отдельные баллы по каждой из пяти областей оценки, по которым она проводится, и пояснение по направлению развития каждой области оценки, если она не с максимальным баллом. То есть там, там есть общая сумма. Если вдруг она не показывается, сложите пять. По отдельным критериям. Спасибо. Может быть, мы попробуем тоже как бы сделать какой-то тестовый такой прогон и выложить скриншот тоже в телеграм-канале, чтобы было более понятно, о чем, о чем идет речь. Вопрос про риски. Имеется ли в виду те, которые в принципе существуют для организации, или только те, которые возникают при реализации пожертвования? Ну, смотрите, наверное... В принципе, да, логика конкурса состоит в том, вот мы опять возвращаемся к самому началу, что все-таки конкурс, он не проектный, и он, его сложно реализовывать вообще в отрыве от деятельности организации, да, потому что это в том числе средства на организационную, на урок развития, на поддержку самой организации. Но здесь, то есть вот, где вы можете вот это вот провести скажем так если опять-таки там что-то вдруг происходит вы видите риск в том что организация прекращает свое существование в ближайшие 12 месяцев то наверное это риск как для самой организации так в общем-то и для реализации инициатив в рамках договора пожертвования поэтому вот опять-таки тоже можем с вами так как-то поговорить и детализировать если генеральный директор в декрете и обязанности исполняет человек по генеральной доверенности, да, тогда прикладывается генеральная доверенность, насколько я понимаю. Вот по опыту предыдущего. Но это в любом случае на данный момент обводитель организации. Да, поэтому здесь вопросов не, не возникает. Коллеги, если какие-то вопросы еще остались, тоже давайте там голосом уже можно перейти. Скажите, пожалуйста, вот можно все-таки еще раз уточнить, вот было упомянуто, что нельзя запрашивать средства на формирование целевого капитала. Это вот для этого данного конкурса это вот условие, да? Да, для данного конкретного uh -huh. конкурса спасибо. это прямо в списке исключений у нас состоит. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Коллеги, если вопросов больше нет, то я, я... прошу прощения. Да, конечно. Здравствуйте. Mm -hmm. а, у меня такой вопрос. А, вот в а, заявке Конечно, это, наверное, лучше бы задать позднее, когда заявку уже мы будем заполнять. Вот по поводу модели, честно говоря, с этим ни разу не сталкивались, но я примерно понимаю из курса там, экономики, то, что изучала, что это такое. А это как-то будет а, структурировано в самой заявке или это в виде а, какого-то графика или схемы? Как это должно вот, выглядеть? Интересно просто мне еще раз я прослушала модель, живого, модель финансового... деятельности модель деятельности и финансовая модель организации смотрите финансовая модель это просто вот такое вот поле в заявке где вы это вписываете там определенные какие-то моменты но тоже экспертам должно быть понятно из чего складывается бюджет вашей организации да, есть какие, какие uh -huh. источники, там, То есть мы контрагентов должны раскрыть, или как, или вот каких-то своих. Нет, контрагентов благо... нет, но условно у вас получается доход от uh -huh. грантовой деятельности. У вас там наверное, ну, не доход, но как бы поступление от грантовой uh -huh. деятельности такие-то там, да, знаю, или структу... допустим, структуру структуру да, мы и... должны показать, или как там, я не знаю, вот в каком виде это модель. Но это, наверное, надо сначала Но это модель, это не как бы там не будет математической какой-то схематической модели, да, но вы условно uh -huh. просто, во-первых должно быть понятно, за счет каких средств ваша организация уже просуществовала в течение как минимум угу. трех лет, да, и насколько это вот, скажем, устойчивые, наверное, какие-то источники, то есть если у организации, угу. там, не знаю, 99% бюджета, это грантовые средства, угу. да, там, это может быть одно, если это там, не знаю, комбинация грантовых средств за счет оказания услуг, там, это другое, там, да, за счет пожертвований угу. от внешних спонсоров, там, это третье, угу. если, там, есть какие-то там сборы, пожертвований, фандрайзинг какой-то, ведется или нет, это уже четвертое, да, то есть вот, вот угу. такие вещи. А, угу. а угу. то, что, допустим, организация уже существует да, в течение там 15 лет, то есть, ну, и достаточно устойчивая, вот, но модель, как бы, она подстраивается под как бы новые какие-то реалии жизни. Это тоже да? нормально. Да. Мы говорим да. о том, что заявка – это, собственно, ваш диалог с экспертом, да. Да? или, наверное, уже угу. квад... да, да, квадрилог, да, да? у вас да, да. три эксперта да. еще будут читать. Поэтому угу. вот как вы можете это все объяснить и показать? Понятно, mm -hmm. что живая организация, живой механизм, mm -hmm. потоки, те же финансовые потоки, они могут очень сильно меняться мы же как... от внешней ситуации. Но... Mm -hmm. Мы же как вода всегда ищем какой-то ну, выход. Давайте вот какой-то зафиксируем одну точку, это условно там на mm -hmm. вот момент там, нашей сегодняшней встречи там, до 16 июня, вот сейчас посмотреть да, живем вот думаю, посмотрю. в таких реалиях. Угу, все понятно, хорошо. Еще будет, наверное, больше вопрос, когда на стадии заполнения заявки. Ничего страшного, мы к вашим услугам. Вот до Я 16 очень рада, что вы июня. нам назначаете встречу mm -hmm. в следующую пятницу. Спасибо. У нас вообще, в принципе, да, каждую пятницу в два часа до 16 mm -hmm. июня спасибо. у нас с вами будут вот такие онлайн встречи для того, чтобы мы могли в общем-то оперативно все вопросы проговаривать. Угу. Благодарю, спасибо. Давайте вот вопрос из чата. Если помимо людей с ОВЗ мы оказываем поддержку их родителям и специалистам, а работающим с родителями с ОВЗ, на подготовку специалистов однозначно да, но опять-таки, если это востребовано логикой вашего... Да, а можно я добавлю, на самом деле, на подготовку специалистов и вообще на развитие организационной зрелости организации, на какую-то подготовку специалистов внутри организации. Посмотрите, пожалуйста, на другие конкурсы фонда, которые именно на это направлены, то есть конкурс про развитие, в данном случае мы говорим про маршрут добра, посмотрите, пожалуйста, на него. Спасибо. Ну, то есть вы можете тоже комбинировать как бы, из различных инициатив фонда, из различных конкурсов, это тоже допустимо, но э, там, момент как бы, обучения, он в принципе в статьях данного конкурса тут же присутствует, но опять мы к э, точке опоры относимся именно как к точке опоры. Да? То есть мы, в первую очередь мы говорим, что э, поддерживает и, наверное, более логично запрашивать средства именно на… Ту деятельность, без которой там, завтра вам и вашим благополучателям будет сложно обходиться в этой жизни. А, да, а, Оксана, у вас рука поднята. Да, я просто, когда я сейчас посмотрела ей заявку, уже открыла ее, пока мы говорим про вот эти особенности. Там есть такой раздел, ну, когда организована организация и количество благополучателей. Если у нас организация существует больше 20 лет, нам сложить количество благополучателей за период действия работы организации или за какой-то, не знаю, более короткий период указать количество благополучателей? Ну, я бы так. ожидала за весь период деятельности организации. Понятно, что нужно прямо до конкретных единиц, но хотя бы порядок mm -hmm. какой-то хорошо было бы представить. У вот тут написано год создания, масштаб работы, количество благополучателей. Ну, вот если 20 лет и в год нам приходит получатель, просто это будет. Ну, соответственно, просто простой математикой вы умножаете и все. Хорошо, хорошо. я имею в виду, что указываем за период создания организации, благополучателей. Ну, или, если, я не знаю, выбрать почти там погодичный, какой-то погодовой учет, тогда просто условно там 3000 благополучателей в год mm -hmm. должно быть указано. Ну, здесь я бы ожидала скорее все-таки за 10 период деятельности организации. Хорошо, хорошо. Спасибо. Так, коллеги, если сейчас вопросов уже не осталось, да, то приглашаем думаю, всех в чат, в да. телеграм-канал, будем отвечать на все вопросы там. Мы с вами не обращаемся ни в коем случае, мы только вот стартуем, скажем так, да, и огромное спасибо коллегам из фонда Потанина, Юлии и Ирине за помощь, и за сопровождение нашей консультации, и тогда я тоже благодарю всех наших слушателей, мы два часа практически продержались с вами в прямом эфире. Еще раз повторю, запись консультации и презентация будут доступны в телеграм-канале, как только мы запись обработаем, у нас обычно это занимает какое-то время. Так что, и надеюсь, что нашу контактную информацию вы сохраните до окончания приема заявок. Да? Спасибо большое. Мы очень надеемся, что многих мы увидим в следующую пятницу. И, пожалуйста, да, не стесняйтесь, пишите, звоните с любыми вопросами. Нам проще, наверное, гораздо на стадии вот запуска снять все сомнения, нежели потом как-то будем грустить по результатам. Оксана, спасибо вам большое. Спасибо за прекрасную организацию, введение сегодняшнего такого длительного мероприятия. Спасибо, тогда мы с вами остаемся в цифровом поле на связи.